Смотрите, бабочка! Всем привет-привет! И добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня мы с Олечкой хотим вам показать три образа летней одежды для девочек 5 лет. Да, Оль! Да! И эту одежду мы купили в магазине chic Все ссылки в описании под видео. Вот это на Олечке первый наряд такая футболка и юбочка, да, Оль? Очень симпатичная кожаная юбочка. И к ней прилагалась еще футболочка плетел Ой, он меня плетел, О, смотрите. второй наш летний образ вот такой интересный футболочка с мороженками и также еще розовые с белым шортики с бантиками да оль да очень нарядный яркий образ олечке очень нравятся Очень красиво. И третий наш образ на лето это вот такой вот веселенький полосатый костюмчик, цифры 7. Да, Оль? Да. У -у -у -у. Видели? пузырьки. упала. Если вам понравилось наше видео с обзором одежды на лето, то обязательно ставьте нам лайк. Мы будем снимать такие ролики почаще, да, Олечка? Да. Говорю всем пока, Оль. Пока-пока. Встретимся в следующем видео.